Я хочу поделиться с вами темой бизнес-страницы и ее обложки. Хочу предложить вам 7 способов использовать обложку бизнес-страницы. Смотрите, друзья, я вот подготовила бизнес-страницу тестовую, и вот, вот эта вот часть верхней над фотографией, да, которая у вас будет вот здесь, это уже отдельная история. Вот по обложке я вам хотела бы дать материал, которым вы, наверное, ну, может быть, воспользуйтесь как вариантами идеи, как можно использовать эту обложку в разных целях в вашем проекте. Итак, поехали. Значит, смотрите, я вам предлагаю 7 способов. Первый способ – это размещение магнита, когда вы можете а, предложить какой-нибудь бесплатный продукт, в котором, а, через который вы будете собирать базу подписчиков на мани-чат, например, да, и собирать какую-нибудь сегментированную целевую аудиторию. Почему сегментированную? Потому что магнит, он всегда а, – это решение какого-то одного больного, проблемного, острова запроса вашей аудитории. Соответственно, под эту вы сегментируете свою аудиторию и дальше уже под этот сегмент строите воронку. Итак, поехали. Смотрите, как это будет выглядеть. Размещение магнита, как это происходит. Допустим, если вы здесь, например, размещаете магнит, ну, например, сейчас я вот вам покажу... Так, это у нас вот налит магнит. Вот примерно так будет выглядеть. Я здесь делаю все это примерно, да, то есть... Здесь кнопка может, стрелка может быть не совсем удачной, друзья. Здесь вы уж меня не обессудите. Я просто э, хотела донести до вас суть, как это будет происходить. Здесь немножко можете стрелку так. Смотрите, как это будет выглядеть. В каком случае, э, когда вы используете магниты, как вы можете, какие кнопки вы можете использовать? Вы можете использовать кнопку отправить сообщение в WhatsApp. Да? То есть человек через WhatsApp получит ваш э, магнит. Или человек может получить через электронку, или, например, через кнопку «Подробнее». Давайте я вам покажу, как эти, будут, как эти кнопки выглядят. Так, вот здесь, значит, у нас получается отредактировать кнопку. Итак, смотрите, например, через сообщение WhatsApp, это вот будет так, то есть вы вот здесь выбираете свой, например, вот там, допустим, пишите «Россия», или Украины, не суть, да, то есть Казахстан там может быть, какой-то номер, и значит он у вас там запросит какой-то код, который придет вам с на телефон, вы этот код подтверждаете, и эта кнопка будет вот здесь встроена. Вы можете здесь использовать кнопку «Подробнее», в этом случае вы здесь вкладываете ссылку вашего, например, если вы в мани-чате создаете определенные сообщения на то, чтобы люди получали ваш магнит вы можете использовать ссылку вашего сообщения в Мэнни-чат. И, наконец, вы можете, конечно же, использовать как электронную, на, через электронную почту. Тогда вам нужно будет вот здесь внести свой электронный адрес. И таким образом эта кнопка будет работать на а, вот этот вариант, а, как вы можете использовать данную обложку. Поехали дальше. Смотрите, друзья, вы как еще можете... Второй вариант. Это если вы анонсируете какое-то мероприятие, Например, если это бесплатное мероприятие, например, какие-нибудь разборы, делайте прямые эфиры или вебинары, да, или платные, например, делаете платный какой-то вебинар или может быть мастер-класс, или это может быть тренинг. В этом случае вы используете для бесплатного подробнее регистрацию, а если платные, узнать цену. Давайте посмотрим, как это выглядит. Итак, мы здесь загружаем фотографию новую. Так, это у нас получается на ивент, вот выглядеть это будет примерно так, да, то есть здесь вот вставляете, сохраняете, ну, например, я вот пишу, как привлекать клиентов бесплатными способами на Facebook, 10 способов, да, то есть и таким образом я предлагаю вам, например, использовать кнопку, ну, например, там, кнопку регистрации, ой, регистрации, да, то есть регистрироваться на вебинар. Здесь вам предлагают веб-сайт. То есть вы что делаете? Вы создаете в мани-чат ссылку на это мероприятие с сообщением, берете эту ссылку, вставляете вот сюда, и человек, когда регистрируется на ваш вебинар, он сразу же автоматически попадает по этой ссылке. Или же если вы, например, делаете какой-то платный вебинар, то вы можете сделать это следующим образом. Ну, например, узнать цену. Здесь очень интересная кнопка, она достаточно новая, то есть вы нажимаете начать, здесь вы пишете как информацию спасибо, что проявили интерес, ну, например, там, к нашему мастер-классу, например, или к моему, да, там, допустим, лучше это будет, чтобы бренд, бренд, ваш бренд не размывался, к моему мастер-классу. Сохраняю. Дальше, значит, смотрите, напоминание о вопросе. Мы зададим вам там, один автоматизированных или там сколько-то, да, автоматизированных вопросов. Он сам посчитает, это будет автоматически, смотря сколько вопросов вы зададите. И вы здесь можете задать вопрос. Ну, например, там, там допустим, как вы узнали, как вы узнали о мастер-классе. Я пишу как вариант, то есть вы здесь пишете какой-то короткий ответ, ну, например, короткий ответ, там, так, сохранить, допустим, да, и, допустим, какой-то добавить вопрос, там, например, напишите, так, стоп, стоп, стоп, стоп, Ваше имя, например, да? Ваше имя, например, короткий ответ сохранить. И можно будет там, допустим, ваше, ваши, ваш e-mail, например, да? E-mail. Таким образом, получается три вопроса. Здесь, соответственно, сразу же автоматически считает. Мы зададим вам три вопроса и э, так далее, и так далее. Благодарим. Здесь вам тоже можете поменять. Благодарим, то, что ответили на наши вопросы. Мы свяжемся с вами и расскажем о дальнейших действиях. Сохранить. Вот и все, друзья, пожалуй, это вот очень интересно, я не читаю, не то, что пожалуй, это достаточно интересная штука, которую вы можете использовать э, в работе, да, а, так, не сейчас, это если, например, вы делаете рекламу на него, и, э, ну, если предпосмотр в мессенджер, ну, вот здесь вот давайте готово. То есть, соответственно, здесь кнопка а, будет меняться, она будет... Редактирование кнопки – это что? Это означает, что вы лично здесь эту кнопку не видите, но вы помните о том, что эта кнопка «Узнать цену». Да? То есть, потому что если вы зайдете к себе на посетителя, вот нажмете вот сюда, то вы увидите, что здесь вот будет кнопка «Узнать цену». Вот здесь стоит... А, как привлекать клиентов, регистрируйтесь на вебинар, узнать цену, да, и, соответственно, есть еще кнопка сообщения. Вот таким вот образом а, эта кнопка будет выглядеть. Поехали дальше. Следующая идея, которую вы можете использовать в виде этой кнопки, это демо какие-то продукты. Ну, например, какие-нибудь бесплатные пробники. Там, пройдите два урока или посмотри фрагменты из. Кнопка в этом случае будет смотреть видео. То есть как вы это делаете? Снова загружаем, загружаем фото сюда и обложки на демо. Так, смотрите, ну, я здесь сразу сохраняю. Посмотрите ключевые фрагменты нашего бестселлера «Мастер-класс». Там такое-то, такое-то название я уже не стала. И в этом случае вы, значит, делаете кнопку «Смотреть видео». И то же самое здесь вы вкладываете ссылку лучше желательно с вашего мессенджера или с сайта, если есть, например, вы используете сайт в своей работе и используете вот данные, или вы можете даже вообще сделать пост. Да, посмотреть пост. Ну, просто я, знаете, не люблю использовать посты, потому что там нету возможности проконтролировать, кто конкретно посмотрел. Таким образом... Äh... Исследовать путь вашего клиента не будет такой возможности. Итак, поехали дальше. Следующий способ – это, например, акции. Вы используете акции, например, для нового подписчика, дедлайн на разные даты. Ну, это как варианты, да? В этом случае вы можете использовать кнопку подарочные, использовать подарочный купон. Давайте я снова беру загрузить фото». И, например, у меня обложка на купон. Что здесь происходит? Например, «Стань участником клуба «Бизнес-среда» только два дня акция 50%. И в этом случае вы используете «Отредактировать кнопку», «Посмотреть купон» и снова вставляете какой-либо купон, который у вас будет вшит, ваше сообщ... сообщение вашего мессенджера ну в данном случае в какого-нибудь бота если вы используете smart sender или маничат, неважно любой бот который вы используете вы используете ссылку этого бота и таким образом а, человек попадает забирает этот купон оплачивает его и так далее а следующий способ как идея это показать прайс на текущий период здесь я хочу вам сразу сказать он не всеми так особо пользуется, но он имеет место быть. Я думаю, что это интересное как бы предложение. Ну, например, если вы хотите, например, вас например вы меняете свой прайс, меняете цены на свои услуги и я например анонсирую я обновила прайс на свои продукты, новый сезон новые цены и в этом случае как я уже говорила кнопкой тогда в этом случае будет подробнее а кнопки подробнее мы уже с вами говорили точно такой же вставляете сайт. Есть еще один, одна идея, это вы можете использовать как внутреннюю кухню, да? то есть вы выиску делаете из видео урока или может быть какую-то карту схемы структуры урока, то есть здесь уже как бы вы смотрите, как вам интереснее, то в этом случае я, значит, пишу, беру, например, использую в обложке текст «Посмотреть внутреннюю кухню продюсера», и здесь в этом случае кнопка будет у нас следующая это смотреть видео и подробнее, да? то есть в этом случае вы используете один из этих, одну из этих кнопок. И наконец, следующая одна из часто используемых, одна из самых ключевых кнопок в бизнес-странице – это бесплатная консультация или платная консультация. Кнопка в этом случае будет забронировать. Давайте я загружу здесь страничку, обложку на это. А, ну, например, у меня там, допустим, проходит бесплатная консультация под эгидой аудит вашего промо-контента. Забронировать время и дату. Да? То есть а здесь мы в этом случае... А Используем кнопку «Забронировать», «Планирование посещения на Facebook». И, значит, здесь «Далее». Здесь используйте какое-то время, выставляйте такое, как вам надо. Хочу сразу добавить. Вы можете в один, один, один день использовать два разных времени, да? То есть как вам будет удобнее. И таким образом подтверждение посещения «Да». Значит, здесь все по умолчанию. Я еще использую Google календарь, потому что мой Google Календарь – это не только бизнес-страница, но и встречи с моими а, клиентами и все здесь. Когда вы синхронизируете календарем, он это время, которое у вас уже отображено вручную, проставлено в Google Календаре. Здесь это время учитывается, то есть человек, который хочет забронировать, он не сможет использовать то время, которое у вас уже встроено в Google Календарь. Далее. Вы добавляете новую свою услугу, ну, например, там, как я уже сказала, да, аудит а, промо-контента. Вот, фиксированной ценой нет, это бесплатно, и значит это 30 минут и сохраняем. Можете фото добавить как вам будет угодно. И тогда, как только вы делаете эту штуку, сразу же бизнес-страница перезагружается и появляется в меню новый инструмент, который называется «Посещение». И вот в этом посещении вы уже будете отслеживать календарь и смотреть время посещения ваших посетителей, которые бронируют консультацию. Но это уже отдельная история. Друзья, на этом все. Меня зовут Батимака Увидимся.